DuckDuckGo — это еще один сфокусированный на приватности мета -поисковый движок. Базируется в США. Основная его миссия — обеспечение приватности. Поисковые результаты берутся из различных источников. Yahoo, SearchBots, Wikipedia, Wolfram Alpha, Bing и его собственный поисковый робот под названием DuckDuckBot и другие. Как и другие мета -поисковые движки. За счет того, что он выдает вам результаты других систем, это предотвращает мониторинг ваших поисковых запросов другими системами. Но опять же, если вы посещаете сайт, и на нем есть код от Гугла, типа Google Аналитики или кнопок социальных сетей, Google может вас идентифицировать и отследить. Давайте снова поищем Forbes. Просто для примера. Смотрим, есть ли ссылки на ресурсы Google. И, конечно, видим домены Google. Когда вы посещаете этот сайт, вас перенаправляет на ресурсы Google. И он может определить, кем вы являетесь. Так что, несмотря на то, что вы используете DuckDuckGo, вы не сможете обойти Google. Но, как я уже сказал ранее, если вы удаляете куки и всю историю браузера, это остановит слежку Google за вами. И давайте посмотрим на политику конфиденциальности DuckDuckGo. Здесь приведено краткое изложение. DuckDuckGo не собирает и не делится персональными данными. Если вкратце, в этом заключается политика конфиденциальности. На этой странице описывается, о чем следует беспокоиться. И если прочитать подробнее, они пишут про правильные вещи. Они утверждают, что не собирают IP-адреса, не записывают данные о пользователях, браузерах, куки пользователей, только при необходимости. Владелец сервиса Гэбриэл Вайнберг утверждает, что по умолчанию DuckDuckGo не собирает и не делится персональными данными. В этом заключается политика конфиденциальности. Как бы то ни было, они логируют все поисковые запросы, которые вы делали. Что касается их бизнес-модели, Вайнберг утверждает, что на данный момент они зарабатывают деньги на аффилированных продажах с Amazon и eBay. Они могут добавлять рекламу в минимальных количествах, но способом, который защищает вашу приватность. Они используют TLS. Их набор шифров TLS хорош, имеет рейтинг A+, на SSL Labs. И если мы проскролим вниз, посмотрим подробнее, у них хороший список набора шифров. В верхней части списка Diffie Hellman на эллиптических кривых, RSA, AS 128 бит и режим GCM США 256 для обеспечения целостности. Великолепная особенность DuckDuckGo в том, что их сервис доступен в виде скрытого сервиса в сети Tor, поэтому Anion адресу. Если вы хотите использовать поисковик через Tor, это может быть хорошим выбором, поскольку вы будете оставаться за слоями Anin-шифрования. Также представлена версия поисковика «Только HTML», что опять же хорошая идея, когда необходима максимальная безопасность, и JavaScript должен быть отключен. Хорошо подходит для использования Store браузером. У них есть приложения под iPhone и Android. Можно установить плагин. Вы также можете добавить DuckDuckGo в качестве поисковой системы по умолчанию в строке поиска, вместо того, чтобы скачивать плагин. Вот здесь можно это сделать. Это было видео о DuckDuckGo. Disconnect. Это компания, созданная бывшим сотрудником Google, Брайаном Кеннишем, и юристом по защите прав потребителей, Кейси OpenGame. На данный момент они предлагают возможности для приватной работы в интернете и приватного поиска. О функционале для приватного поиска мы сейчас и поговорим. Disconnect Search — это еще один сфокусированный на приватности мета -поисковый движок. Штаб-квартира находится в США. Результаты выдачи могут исходить от Google, Yahoo, Bing, Blanco и DuckDuckGo. Вы можете сами решать, откуда будет получена поисковая выдача. И давайте посмотрим на их политику конфиденциальности. Если посмотреть на детали... Disconnect заявляет, что они не логируют никакие ключевые слова, персональные данные или IP-адреса после того, как ваши запросы направляются на их сервера. Это препятствует мониторингу ваших поисковых запросов другими системами. И вновь, если вы посещаете любой сайт с кодом от Google на нем, типа Google Аналитики или кнопок соцсетей, Google сможет идентифицировать вас. Как я уже говорил, при работе со всеми этими мета движками, вы сталкиваетесь с одной проблемой. Но так построен интернет. Это связано с куки, а не с этими поисковыми системами. Куки в Disconnect используется для предпочтений, например, для выбора языка. В вашем браузере будет сохранен такой куки. Теперь, что касается набора шифров, используют ли они надежное шифрование? Что ж, во время исследования Disconnect для этого курса я обнаружил проблему, связанную с наборами шифров. Они предлагали TLS, Diffie Hellman, RSA с AS128-бит, CBC-SHA с обменом 1024-битных ключей по Diffie Хелману и использованием простых чисел. Это ненадежный выбор для поисковой системы с упором на безопасность. Клиенту придется выбрать этот слабый шифр для использования или снизиться для его использования. Однако это можно считать угрозой со стороны структур правительственного уровня. Это позволяет осуществлять пассивный перехват данных. То, что это стало возможно, подтверждают утекшие в паблик документы спецслужб. Я сообщил об этом в Disconnect, и они пофиксили проблему достаточно быстро. Думаю, это заняло что-то около месяца. Об этом я написал небольшую заметку в своем блоге. Сейчас на SSLabs у них рейтинг A. Предпочтительно использовать TLS, defi на эллиптических кривых, RSA, AS128-бит, режим GCM, США256 для целостности, что дает нам прямую секретность. Если не смотреть на ошибку шифром, выглядит хорошо. И если вас волнует приватность, это лучше, чем использовать Google. Я сам пользуюсь Disconnect, но, как и все альтернативные поисковые системы, они работают не так быстро, как Google. Иногда могут перестать работать, иногда выдавать неправильные результаты. Поисковая система Disconnect доступна на этом веб-сайте, но они стараются не упоминать про нее. Они не советуют использовать эту веб-страницу. Дисконнект доступен через расширение для браузера. Они советуют использовать именно его, а также мобильное и десктопное приложение. Они не советуют пользоваться веб-сайтом. Как обычно, вы привыкли работать с Google и другими поисковиками. Нам советуют установить это расширение. Вот тут мы видим иконку. Можем что-нибудь поискать. Достаточно медленно. Был использован Google. Видим, что можно его сменить. Здесь даже есть DuckDuckGo. Так что можно использовать альтернативную поисковую систему с альтернативным движком. Здесь можно выбрать, какой движок задействовать. И также можно принудительно открыть результат в приватном окне Firefox. В этом случае куки не будут попадать в ваш браузер, а будут храниться временно в памяти. Это отличная фича. Можно выбрать Disconnect в качестве дефолтной поисковой системы для Tor браузера. Disconnect дает возможность пользователям Tor приватно получать поисковые результаты от Google, без ввода копчи. И это круто. Это было видео о поисковом движке Disconnect. Очень сильно от остальных отличается поисковый движок Яси. Это свободное, с открытым исходным кодом приложения, поисковый движок, разработанный Майклом Кристеном, парнем из Германии. Вы можете скачать и установить его. Доступно под Windows, Linux и Mac. И давайте быстро посмотрим, что он из себя представляет. Он создает локальный прокси на вашей машине, на порту 8090, к которому вы автоматически подключаетесь при помощи своего браузера. Перед вами его интерфейс. Выглядит похожим на другие поисковые системы. И давайте что-нибудь поищем. Готово. Видим результаты, похожие на результаты других поисковых систем. Но он работает немного по-другому. Его можно использовать для создания поискового портала для вашей собственной внутренней сети, ваших сайтов, или для поиска в интернете. И если мы посмотрим вот сюда, то увидим, как его настраивать. Можно выбрать индексирование вашего интернета, ваших собственных сайтов. Или, как здесь выбрано, в качестве поискового движка для интернета. И когда он выбран как поисковый движок для интернета, что же является его отличительной особенностью? Вот она. Яси — это распределенная поисковая система или одноранговая поисковая система. Как видите, здесь представлены все пиры. Это сеть. Она работает на основе сети пользователей, у которых также запущены инстансы Яси, и которые краулят или сканируют интернет для создания распределенного индекса сайтов. Нет централизированного управления или сервера, где хранятся ваши поисковые запросы. Нет единственной ответственной стороны. Нет понимания того, кто вы такой. Централизированные поисковые движки не являются единой точкой отказа. К примеру, если Google будет скомпрометирован злоумышленниками, как это было в случае с программой АНБ Prism, ваши поисковые запросы также будут скомпрометированы. Распределенный поисковый движок не подвержен подобного рода атакам, поскольку отсутствует единая точка отказа. Он также хорошо справляется с цензурой. мета -поисковые движки, которые мы ранее обсуждали, возвращают только результаты из поисковых систем источников. Если источники подвержены цензуре, результаты также будут отцензурированы. Никто не может цензурировать содержимое общего индекса YASI. Но, с другой стороны, ввиду того, что нет централизированного управления, проблемой является точность выдачи. Поисковая выдача в YASI не будет такой же точной, как поисковая выдача в централизированных поисковых системах типа Google, Yahoo и Bing. Яси больше похож на Tor в том плане, что чем больше людей будут его использовать, тем лучше он будет становиться. У него есть потенциал быть очень точным. Я определенно рекомендую вам познакомиться с ним. Но он нуждается в поддержке сообщества. Важно принимать во внимание одну вещь. Из-за принципов работы Яси обмен данными не шифруется. Так что для приватности и анонимности вам нужно использовать анонимизирующий сервис. VPN, Tor, Джон и так далее. Здесь показана демо-версия сайта по данному адресу. Можете попробовать. Но действительно, вам лучше установить клиент, чтобы попробовать его в действии. В YouTube есть хорошие видео, в которых рассказывается, как его использовать, как устанавливать. Посмотрите эти видео на их канале. Это было видео о Ясе еще одном поисковом движке, распределенной поисковой системе. И чтобы завершить разговор о поисковиках, стоит упомянуть еще один. К сожалению, у вас нет другого варианта, кроме как доверять, что поисковые системы придерживаются своим политикам конфиденциальности. Поскольку проведение слежки часто сопровождается подпиской о неразглашении информации, вы не можете быть твердо уверены, какие компании что делают с вашими персональными данными, независимо от того, что они говорят публично. Кроме того, если ваш противник — это правительство, они могут мониторить поисковики даже в том случае, если эти сервисы не ведут логирование. Для базовой защиты приватности активируйте режим приватного просмотра. Используйте HTTPS. И перейдите на использование одного из тех поисковых движков, о которых мы говорили. iX Quick, StartPage, DuckDuckGo, Disconnect и Яси. Они защитят вас от слежки со стороны основных поисковиков, наблюдения вашего провайдера или государства. Но для того, чтобы полноценно снизить вторжение в приватность и анонимность ваших поисковых запросов со стороны серьезного противника, вам нужен усиленный браузер. И нужно использовать анонимизирующие сервисы, помимо одного из тех поисковых движков, о которых мы упомянули. Если вы хотите узнать, как это сделать, мы будем детально разбирать усиление браузера и анонимизирующие сервисы в разделе «О безопасности браузеров», и анонимайзерах, ознакомьтесь с этими разделами для обеспечения полной приватности своих поисковых запросов. Если вы собираетесь использовать Яси, распределенную поисковую систему, которую никто не контролирует, то в ней шпионить за тем, какие поисковые запросы кто делает, будет значительно сложнее для злоумышленников. Они вынуждены будут проводить глубокое инспектирование пакетов огромного количества трафика, хотя правительство, скорее всего, в состоянии это сделать. И помните, Яси не поддерживает HTTPS, так что вам придется работать через анонимизирующие сервисы для улучшения своей приватности и анонимности. Другие меры противодействия. Если вы пользуетесь Google, то, вероятно, хотите узнать, что именно они логируют в привязке к вашим аккаунтам. Давайте посмотрим, как это сделать на примере одного из моих аккаунтов. Я занимаюсь розничным инвестированием и трейдингом, работаю с акциями. И для этого мне нужен Google аккаунт. У меня заведен отдельный аккаунт для этой деятельности. Я только что залогинился в него и собираюсь показать, что Google логирует для этого аккаунта. Где это найти? Как удалить или остановить данное логирование? Итак. Вам нужно открыть данную страницу. Вы увидите, что действия разделены на несколько областей данных. История приложений и веб-поиска, история голосового управления, информация с устройств, история местоположений, история просмотра и поиска на YouTube. Это моя история приложений и веб-поиска для этого конкретного аккаунта. И фактически здесь детализация по датам, времени. Вашему поиску. Как видите, я здесь искал различные вещи, связанные с инвестированием. Все это хранится. Все это записано. И давайте посмотрим на другие вещи. Голос и аудио. Если пользуетесь голосовым управлением, это будет логироваться. У меня на этом аккаунте таких записей нет. Информация с устройств. Если активирована, то сохраняет данные с ваших устройств. История местоположения. Если бы я активировал GPS на своих устройствах, то здесь был бы подробный лог обо всех местах, где я был и когда. Вам стоит проверить у себя. Возможно, вы увидите длинную историю, куда вы путешествовали. История просмотра на YouTube показывает, какие видео вы смотрели. И, наконец... История поиска на YouTube. И во всех этих разделах можно нажать на кнопку «Подробнее». Тут могут быть годы данных. Итак, возможно, вы хотите удалить все это. Если перейти по этой ссылке, здесь представлена информация о том, как удалить всю историю аккаунта. Компьютер, Android, iPhone. Для примера, давайте удалим с компьютера. Нужно перейти по ссылке «История приложений и веб-поиска». Можно удалять отдельные записи, проставлять чекбоксы, но нам нужно удалить все записи. «История приложений и В поисков в правом верхнем углу меню «Еще». Выбрать параметры удаления. Выбираем «За все время» и «Удалить». И еще раз «Удалить». И если перейдем к истории просмотров на YouTube, видим, что она не была удалена. Нужно удалять все эти разделы с данными по отдельности. Итак, здесь я также нажимаю «Еще», «Выбрать параметр удаления», «Все время удалить». Важно понимать, что это лишь те логируемые данные по вашему аккаунту, которые они вам показывают. Логируется множество другой информации, которая может быть связана с вами за счет того, что они знают ваш отпечаток браузера. Ваши IP-адреса, ваши куки и так далее. Им не нужно, чтобы вы были авторизированы. Я имею в виду, что у них есть логи с данными о том, чем занимаются ваши браузеры. Записывается не только активность ваших аккаунтов. Можно легко сопоставить эти данные и вычислить именно вас. И я уверен, что они это делают в рекламных целях. И если ваш противник получит доступ к этим данным, законными или незаконными средствами, то он он также сможет сопоставить, чем вы занимались. Даже если логировались данные без привязки к вашему аккаунту. Могут быть проведены перекрестные ссылки с отпечатком вашего браузера, вашими IP-адресами, куки, которые у вас хранятся. Итак, вероятно, вам стоит отключить любое логирование в принципе. На этой странице указано, как мы можем это сделать. Заходим на страницу «Мои действия». И отключим. И мы на ней. Отслеживание действий. Показать больше действий. И затем вам нужно отключить их. Отключаем это. Отключаем. Отключаем. Отключаем. Отключаем. Отключаем. Отключаем. Отключаем. Отключаем. Это остановит целенаправленное логирование ваших аккаунтов и действий в них. Стоит прочитать некоторые из появляющихся всплывающих окон, если вы используете эти сервисы, потому что они могут перестать работать корректно. И всегда лучше иметь раздельные аккаунты, как мы обсуждали в разделе «Об операционной безопасности». Как в этом примере, у меня есть аккаунт, целиком предназначенный для действий, связанных с инвестициями. А когда я занимаюсь другими вещами и вынужден авторизироваться в Google, я использую другие учетные записи, другие браузеры и другие куки. Посмотрите раздел о безопасности браузеров и анонимайзерах в целях обеспечения большей приватности и анонимности ваших поисковых запросов. Thank you.